Всем привет, с вами Гриф, и сегодня ролик будет немного необычный. Я расскажу вам о нескольких самых, наверное, бесящих багах, которые, ну блин, просто наверное всех уже достали. И это будут не те безобидные баги, которые встречаются у нас ну, практически в каждом паблике, но завис парень вверху задом что тут казалось бы необычного. Нет, это будет кое-что пострашнее. Ну а сейчас конкурс на KillTech летней игры 2016 навсегда. Итак, для участия нужно всего лишь подписаться на канал ЕРОКС. E парень снимает различные форматы. Маты выбивает донат подписчикам, новости, секретные файлы и эксперименты делает. В общем, скучно не будет. Далее обязательно подписаться на мой канал, ну и оставить комментарий под этим видео. Все мы, наверное, знаем, что с каждым новым обновлением, помимо различных пушек и карт, добавляются и новые баги, какие-то из них присутствуют с самого появления проекта еще очень давно, ну а некоторые появились совсем недавно и уже просто начинают бесить. Я уже думаю, вы примерно догадываетесь, что же сейчас будет. И да, вот он тот самый звук выстрела, который просто не исчезает и долбит по мозгам до самого конца раунда, бывает и такое. Но что интересно, чтобы активировать данный баг, достаточно было просто положить врага на лопатки в момент стрельбы, добивать в этом случае было не обязательно. Следующий баг, пришедший буквально с новым обновлением – «Невидимки». Боже, это первый раунд, и у многих персонажей просто не догружаются, не то что врагов, даже своих не видно. Представляю, если вы новичок игры и пришли совсем недавно. К примеру, у меня с более-менее нормальным интернетом и компьютером все прогружаться успевает. Но не у всех же такие условия, у многих просто модемы, и как им играть первый раунд – непонятно. Но это лишь малая часть, самое интересное... Поехали дальше. Как же бывает бесят вот такие телепорты. И часто не то, что подняться по лестнице, куда-нибудь забраться, даже подсадиться бывает не удается, просто откидывает назад. И это если не считать спецоперацией, где багов ничуть не меньше. Но на самом деле жутко бесит, когда подобные телепорты происходят на рейтинговых матчах. Как раз в тот момент, когда они могут помешать вашей тактике и просто откинув назад, рушатся все планы на раунд. Ты теряешь драгоценные секунды и, конечно, уже ничего не сделаешь. Но если остались подобные баги, о которых я не рассказал, скидывайте их в специальную темку в моей группе ВКонтакте. Ну и про лайки не забывайте. До встречи! Ну а прямо сейчас пришло время выбрать победителя прошлого конкурса на им был летний игру 2016. Для этого я скопировал ссылочку и вставляю ее на сайт, который выберет случайный комментарий. Сейчас загрузка будет очень долгая, наверное, три тысячи комментариев, поэтому можете перематывать вперед. Итак, у нас канал Сапер. сейчас перейдем и посмотрим, выполнил ли он главные условия нашего конкурса. Нужно было всего лишь подписаться на канал Иван Токарев, потом на меня. Так, чё-то вот мой канал и остался найти канал Ивана Токарева. И да, вот он, Токарев. Сапер, я тебя поздравляю, обязательно отпишись мне в личку на Ютубе, чтобы забрать свой приз.